Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить вор золотое издание. Итак, мы с вами пробрались в оперный театр. Так, ничего здесь не В оперный театр вот сохранились прямо у входа. И, и, и, и в этой серии мы с вами продолжаем его начинаем, точнее, его, короче, исследовать. Так. У нас тут вот куча-куча заданий 2000 монет надо Украсть Понятно Так Хватываются приличные суммы В кассе, короче Нам надо пробраться в кассу И украсть содержимое шкатулки с выручкой Окей Так На прошлой неделе Флейту Нужно флейту украсть. Так. Ну и талисман воды. Окей. Флейта касса а, 2000 и... <клёх> и этот. Талисман воды. Окей. Окей. Так, а с чего бы начать? как там идет. Да, где я нахожусь? Я нахожусь в подвале Окей, давай осмотрим сначала подвал Так, он сюда идет? Нет Давай в эту сторону осмотрим подвал потихонечку Так, куда он пошел? Он пошел в эту дверь? Нет, я дверь не слышал, что подкрывалось Так, понятно, закрыто Еха. А их так много-то, а че их так много-то, этих, охран... охранников? А где отмычка? Погоди, ключ. Где-то идет, где-то идет. Окей. Так, посмотрите, докуда он доходит Так, один та... а. Этот, получается, ходит у нас по кругу Этот у нас ходит по кругу А один там чисто, короче Понятно Доходит и обратно Топорище. Да -то. Рищи давай. Так. Что за место? Так, тут пусто, но там. Погоди. Может какие-нибудь кнопочки, там есть кнопочки, не кнопочки, нет. Газовая мина. Вот так, да? Это типа я закладываю мину, они наступают и засыпают, да? Ууу! Без комментариев. Без комментариев. Да, Плёха возьми. Без комментариев. Одна. Я две выпустил что-ли? Ладно, две так две. Так, огненные стрелы еще взяли. Теперь надо... Плехо, я как топчусь тут в самом начале еще до сих пор. Нет, здесь никого. Ать. Аккуратненько, аккуратненько Так, это что у нас такое? Это декорация, да, получается, наверное? Для спектакля Так, один, один есть Сейчас я его, короче Хорошо, минус один, охранник Уже получше получше наверху ходит Я не понять. чувствую большой большой этот оперный оперный вот этот будет зал или что оперный театр главное не запутаться нам так хорошо здесь я зачистил вот эти вот шаги они по по походу в наверху записка какая-то или давай я вот здесь еще посмотрю я что то не заходил да не смотрел что у нас здесь Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ну ка обычный слуга, да? Так, что здесь? Какие-то камни. А, это значит не наверху был звук, а так, ощущалось так, как будто по верху ходит. Опа, лестница наверх. Видишь, да? Так. Здесь пусто надо затушить, значит. Так. Лестница наверх. Так, я сейчас поднимусь, просто взгляну, что там такое. Потом спущусь обратно. Что мы с вами подвал должны. Так, да? С лестницы на лестницу прыгают? <coughs> Что это? К. Лесно девки пляшут. Непонятно. Оно не открывается и ничего не делается. А! -а, -а, -а! Коры, твою мать! Просто... А как бы... <свы> он спускался нормально? А почему он взял и, короче, это сорвался? Все хорошо. Ладно, если что, вернемся к этому месту потом. Потому что я не понимаю что там такое Так, ладно Давайте продолжим А, вон он вот так, да? Тихо Это Прям на лестнице стоит Капитану Колиарду, Колиарду же написано, да? И людям из стражи оперы. Два стража все время, днем и ночью, должны нести вахту возле моего кабинета. В случае проблем в здании оперы или же волнении любого рода, необходимо прислать еще двух стражей им на помощь. Артефакт должен быть в сохранности, я не потерплю промахов в охране безопасности. Л. Валерия вот такая вот она смотри какая да ты серьезная прям такая вот либо сюда, либо туда охренеть ходу просто Такие прям комнаты, да, какие-то... <смех> Непонятные вообще. Жесть. Оно так сливается все. А, неплохо. он пошел. Ух ты. а, погоди, а это что это? Наверное, вин... винный какой-нибудь этот. Да? Или нет? есть там что сверху? Да, это наверное какой-то винный погляд. Он там ходит? Так, бутылочку вина одну забрали. И все, что ли, здесь нету? Только одна бутылка вина, что ли? Больше ничего нет. Где там что-то он еще лежит? А, обычная бутылка. Понятно. Идем, значит. Так, где-то здесь вот И ладно еще одна бутылка дорогущего вина так, это подделка Но он еще лежит тоже подделка все подделки все подделки а и все да Отделка Отделка Короче, одна только нормальная бутылка вина была Откуда он здесь ходит? Что-то я не понимаю тут, тут Это дальше что ли дорога есть? Он здесь где-то выглядывает, да, такой? там он выглядывает <смех> понятно так я заплудился вообще если что -то. это куда-то вверх ведет скорее всего я сейчас выше что там пицца пища Бухла набрали, зато дорогущего, дорогущего крутого вина набирали. А, я сделал кругаль, да? Но все равно, нет, но и все равно человека не встретил. Где он ходит-то? Вон он. Там кто-то есть. Задрал ходить короче валим отсюда в другую сторону еще не ходили туда не ходили да еще в самом начале как где где мы в самом начале мы там еще это не заходили ну, да, мы пошли на на на направо, да, получается мы пошли, а мы не ходили на еще. Пусто. Какой-то бассейн, ну, мрачноватый, да, мрачноватый какой-то бассейн. Здесь отдыхать как-то, ну не знаю. Может это не бассейн, конечно. Понятно, это круговая дорога, все. А, это начало, вот. Начало. Ну туда мы не ходили. Хотя, возможно, что-то подсказывает, что, может быть, мы и были здесь. понятно это сейчас кругаль да ага, да ага. здесь я пойду Ох, так тихо. я надеюсь он резко не повернется в мою сторону Хорошо. Там еще один стоит охранник а нет это погоди это не охранник Сначала я подумал, что это охранник Так, понятно, туда А, ну это вот начало, да? Все, все, я разобрался Спустя 16 минут видоса я разобрался, короче Куда нужно идти Это что такое? Развернись и обратно. Думаешь, Все, хорошо. Там слышишь, да? Так, лифт наверх. Ну, понятно, это на первый этаж лифт. Да? к охране вы их да это первый так кстати там билетная касса я еще этот подвал не осмотрел Смотри, любопытная, да? Че там? Шла Саша по шоссе и сосала сушку? Ну, вроде как, не сложно, да? Это, А это такая молчит, смотри. Все, мы нашли, короче, фальшивщика. Халтурщика. Который халтурит в хоре. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ладно. Так, лестница наверх. А это, наверное, пища, да? Ну, вот здесь, наверное, находимся. Находимся сейчас. Ну, В принципе, бояться вот этих вот можно не бояться, они же всё-таки как бы это не охрана. Они единственное это что могут позвать охрану. А пока охрана будет бежать сюда, то я уже смотаюсь давно. Так, огурец, батон и морковка. Я сейчас сразу все съем. А еще сыр у меня есть. матон Отлично обосрется. О, смотри, еще лестница. Меня любят, смотри, на этих каминах лестницы всякие ставить. В печках, в каминах. Так, давай я сейчас здесь посмотрю и потом полезу. На лестницу туда. Здесь, в принципе, ничего нет. Одни эти ненужные бокалы. Так, ну там понятно, потому. Начала. Еще. А это по кругу меня вынесло, вывела, да? Mm -hmm. Ага. Так, окей, дай, я сюда сейчас загляну. Это наверх, наверное, поведет сейчас дорога это а кто есть? Эй. Тихо. Это кто что сказал? Разве кто-то есть? Идем, что там сверху сейчас спустится, сюда? Так не надо доставать. Ну да, если сейчас наверх меня выведет все. где это там. А. Вот золотые стопки. <Слышко> Ух ты, смотри, какая кнопка. Ничего ты там не видел. Так, погоди, это где? Это первый этаж. Хорошо. Так, этого уберу Подними И туда вниз спрячу Окей, давай сейчас слазим э, В камин, посмотрим что там Собственно все, да, первый этаж Ой, не первый этаж, а Подвал, в принципе все кусок, кусок мяса я здесь пропустил Всю траву с батоном собрал, а мясо пропустил. А, ну это тоже первый этаж, понятно. Да, такое пение просто трата моего драгоценного времени. Это уж точно. Я всегда считал, что ваш так называемый талант пустая трата времени. И это оскорбление еще более сильно от того, что я потратил на вас годы, а получаю гроши. Я не верю в то, что опера продолжает нести убытки. Во всем виноваты негодяи, которые продают билеты, они они стараются украть все, что можно. Валериус должна вывести их на чистую воду. На этот раз я соглашусь с тобой, Кристин. Подымая шум, ты, конечно, можешь узнать, что здесь происходит, но на что ты будешь жить, когда тебя выгонят? Болван. Она назвала его Тафер. А не балван. Где по эти, типа, по типа, субтитрам Так, она, она, а нет Это что? А чё, а чё Что? Это что? Сюда идешь сюда идешь. А когда очнутся, подумают, что переспали. Так, ладно. Зелье исцеления Окей, у меня первый этаж. Смотри, я могу еще. Короче, тайная какая-то комната. Я могу еще с той стороны вот здесь пройти что там уж какая-то комната а, ну это вот в коридор я вышел который мы видели, да? чужак леха. выходи как мужчина ты трус Стража. теперь охрану позвал леха <свят> ладно они... они туда придут а я здесь пойду <свят> закрыта Что за папирус? А, карта. Карта. Понятно. <как> <как> <как> Понятно. Вот куда, знаешь, вот куда идти, да? Вот в ту сторону или в эту сторону? <звучит> Ого, а там смотри, сколько народу. Туда точно выходить не стоит, я думаю. А, -а, -а. <смех> все понятно. Все <смех> понятно. Бака, что тут бегаешь? <связывающие> Но охранник убежал отсюда, бьет и подмога не идет сюда. Да, в принципе, хрен с ним, да, пойдем здесь. А, <связывающие> ну все. В принципе, дорогу я нашел. Что-то какая-то странная. Кажется. мне кажется, что она какая-то странная. И ладно. что один коридор, и больше О, ничего нет. Ты что сказал? Это билетная касса, что ли? чуть я их боюсь? Кто-нибудь? Что я их боюсь -то? Ну они, они же не кусаются эти вот, вот эти вот все. Ну, да, скорее всего это билетная касса. Что это такое? Да. Наверное, ну что сюда пойдет? Отдыхай здесь. Сейчас мы с вами выручку здесь И всю это вся выручка Один мешочек Это не билетная касса до 3 этаж вообще не понимаю чем не открывается Да погоди, это третий этаж не, не надо Еще второй с вами И первый не осмотрел да, ничего нет. Лето не билетная касса, это гардероб, наверное. Фикс, наверное что не Кажется, я что-то слышал. Пытаюсь Кукую, смотри. Рембу, рембу. рембу. Окей. Я еще не ходил там в другую сторону. Это что? Почему нажимается? у у у Какой се. Ой, водяных стрел, смотрю, сколько. Ух ты! Нифига-то так можно? же так можно? Это наверное второй этаж, да, дорога? Так какие запомни Вот я так туда Понятно Ой, что это было? Два-три 1, 2, 3. Возможно, это гардероб. Или... Что там ящик стоит это или что это? Помогите, помогите. Стой, стой, стой, стой. Тихо, тихо соткнись. Разорался, полиха. пусто, что? Я-то думал. Я-то думал. Я-то думал, а там пусто Ох, что здесь пусто, я думал здесь будет что-нибудь Опа, еще смотрю Опа А, это вот она Билетная касса, друзья Мы забрали выручку Окей, okay, как раз у меня Видос, короче, подошел к концу, вот а, Давайте на этом закончим Что-то мне еще и спина Неудобный стул Вот Закончим на, этой, на, на этом серию. Вот, а дальше попробуем. Ну, как пойдет, так пойдет. Найдем флейту. Значит, флейту найдем талисман, значит талисман. Не найдем ничего, значит ничего. Вот. Кому понравилось, ставь лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписывайся на Инстаграм. Комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.